Крайне радостная новость приехала к нам из Беларуси буквально пару дней назад. Новый большой низкопольный электробус в тестовом режиме проходит обкатку на улицах Сочи, он уже проехал по некоторым городским маршрутам. Как говорят представители НТ Комунаш, для Сочи этот электробус подходит более чем. Электробус уже несколько дней находится в Сочи. Те маршруты, на которые планируется его выпустить, он уже проехал. Надеемся, что, ну, уверены даже в том, что никаких проблем в этом плане не будет точно. Белорусский электротранспорт на родине зарекомендовал себя уже давно. Электробусное движение в Минске открылось в 2017 году. 90 машин обслуживают 8 маршрутов. а закупки электробусов для Сочи стало известно еще в 2019 году. И когда сочинцам ждать этой новинки? Экспериментальный электробус будет представлен в Сочи в следующем году. Перед тем, как принимать какое-то решение, власти оценят экономическую и экологическую составляющую данного вида транспорта, а также возможность его эксплуатации в сложных условиях гористого рельефа курорта. Суточный пробег – 300 километров. Для эксплуатации нового электробуса подготовлена вся необходимая инфраструктура. Заряжаться транспорт будет на конечной остановке. И вот почему принято такое решение. Первый способ – это установить большую по емкости батарею, зарядить ее ночью и днем проезжать эти 300 километров. Значит. А второй вариант – это установить батарею меньшей емкости и подзаряжать ее в течение дня. Мы заряжаемся током 450-500 ампер. И батарея может такой ток принять, поэтому за 7 минут мы заряжаемся приблизительно на пробег 30 километров. Для комфортной поездки пассажиров уникальная для наших краев машина оснащена всем необходимым – кондиционером, зарядкой для каждого сидячего места и низкой посадкой для маломобильных граждан. Данные электробы в скором времени выйдет на линию по маршруту 17. Юбилейный, Моремол, ЖД Сочи, улица Виноградная. После обкатки тестового образца будет решаться вопрос об оптовых закупках данных электробусов. Также в Сочи уже используется экологический вид транспорта на маршруте 77. Там, на жиженом природном газе, работают автобусы марки «Волгобаз». Также существует план в городе Сочи, который одобрен главой города Сочи по переходу части транспорта на экологически чистой. Будут вестись дальнейшие переговоры после тестовой эксплуатации о приобретении данных электробусов полностью и установке их на линию. По поводу значит, заправочных станций для электробусов, тоже это совместный проект, который будет отработан с Кубанинерго, с Россетями, поскольку город Сочи является профицитным в обеспечении электроэнергии, то для нас, я думаю, совместно не составит труда обеспечить данную технику заправочными станциями. Мы будем очень внимательно следить за новым электробусом. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. С вами был канал «Осторожно, урбанисты», здесь мы обсуждаем жизнь города, а также самые интересные новости города Сочи. Увидимся на наших улицах.